Dar o ce rebatam, le le le Это так. Это как бы Это сумка. Это Я тебя люблю. На опять крутится наверняка наверняка ну, наверняка ну, наверняка наверняка наверняка наверняка вот наверняка наверняка Нужно наверняка наверняка наверняка Смотрите, там наверняка еще один Я не один Круто, Рик, Очень круто. Ну что, не будем восстанавливаться и продолжим дальше. Если меня сейчас нанесет, я не знаю, где это Я в очах на самолетик. Поднимаем, мы взлетаем. Это самолетики, короче, мы взлетаем. <свес> Ребята. Up to the summer band, he's standing there. Up to the stage.